Всем привет, на связи Фисерк, и сегодня мы сыгранем в GTA-шечку онлайн, конечно же. Посмотрим, что нам принесла новая обновка. Ну, первое, что мы сделаем, это зайдем, посмотрим, что у нас появилось в магазинчике. Привет, привет, крошка. Итак, нам добавили костюм, костюм битва на арене. Причем не один костюм, а их море. Вот такие забавные костюмчики, но это еще не все, еще костюмы нечто. По сути применен вот такой инопланетянин, и мы применяем к нему раскрасочку, также костюмы циклоп, аналогичным образом все это происходит. Костюмы твари из космоса, такая же система, ретро-скафандры, Старомодные скафандрики с артами. Астронавт. Как видите, стране космоса. Что-то такое интересное. Вот мне, кстати, больше здесь нравится белый и... И и и, и. и вот такой вот бело-серый-черный. Ну и костюмы персонажей. Космо-обезьяна Пога и Рейнджер. Рейнджер какой-то, ну, не классный. А вот обезьянку я уже приобрел. Давайте посмотрим, как это дело выглядит. Вот, вот токенская обезьяна. Теперь это мы. Спереди у нас значок с бананами. Ну и вот так все это выглядит со стороны. Еще что сюда добавили. Давайте забежим, посмотрим на курточки. Так, здесь у нас битва на арене вверх, апокалипсис и целых 32 курточки. Это видите, да, какие интересные добавили, шикарные расцветочки. Каждый найдет свою. Стоит каждая курточка от 70 до почти 90 тысяч. Придется выложить. За те же костюмы вы видели уже цены. Там совсем другое по ценникам. Давайте какую-нибудь... Какую-нибудь вот... Или вот эту. Желто-черный верх. Красный. Желто-черный прикольный. И светлый. Может быть, тот или этот? Давайте этот цвет возьмем, да берем. Фантастику добавили, то есть чисто футболки. Чего? What the fuck? Жесть, конечно же, футболки. С местными героями. Кошмар добавили тоже. О, макака. Которую мы себе уже приобрели. По фану. Много, кстати, тут таких футболок. Интересных. Тоже каждый себе найдет свою. С бургерами есть. С колой. Ну, короче, много чего добавили из футболок. Вообще, молодцы, рокстеры. Тут уже не знаешь, что одеть. На выбор столько всего. Что просто какой-то дикий кошмарный капец Это что касается верха Еще у нас есть, как вы помните, это штанишечки Так, вот где вот у нас они тут лежат? Скорее всего, где-нибудь вон тут Блин, топы Давайте кепы посмотрим Нету? А нет, есть кепы, смотрите, кепы есть 43 кипанских нам добавили. Так. Ну елки. Петушары всякие. Бургеры, шмургеры. Ох, елки-палки. Короче, 43 кипанских. Сами себе ищите свою. Я, к сожалению, что-то ничего интересного для себя не нашел. А обувочки обувь аренская. Так. О, а тут нельзя, да? Ничего себе, их нельзя увидеть даже. Вот это жесть. Огненные туфельки. Будем брать, нет? Как, как вы считаете? Я думаю, надо взять. А вот красные или вот эти конечно, интересный вопрос. Красные поярче будут, когда мы будем бежать. Их будет виднее. Эти не так заметно будут. И я вот что-то даже не знаю. Давайте эти возьмем. С горящим. Ну, остальные тут вот такие вот. Светящиеся какие-то. Опять же, каждый себе найдет свои. Туфельки, ботиночки. Так, Штаны. Давайте их все-таки где-то найдем. Я думаю, где-то они да Топы, шмопы. Штаны в студию. Аксессуары. Давайте глянем аксессуары. Но, походу, нету, да. Так, я свои перчатки одену. Где они у меня тут? Валяются. О! Так, штаны, штаны топы шмопы во вот они шорты вот они отлично битва на арене штаны ну поехали 52 штанишек Эт... стопы это что у нас коленки жесть просто жесть прикольные штаны да Светлые какие-нибудь. Лес. Тут просто об... объезженная, наезженная тема. Хочу какие-нибудь светлые взять. Эти какие-то что-то как-то не... А, тут, смотрите, ботинки даже меняются. То есть, э, зря я их брал. Так выходит. Так. Красноватые кожаные штаны. Кстати, вот, походу, Пепельные. А вы помните, да, какой у нас костюм был одет? Я вот не помню. Коричневые кожаные. Так, пепельные. Может это оно? Давайте еще полистаем. 41 тысяч. Там же есть подобные, такие же. Жесть. Черные. Да, тут, конечно, пипец. Как это смачно смотрится? Нажал, называется не ту кнопочку и поплатился за это. Так, ну вот светлые. Блин, тут, конечно, yeah, этот боты okay. проваливаются, да? Ой, в раздумьях я что брать? Либо вот это модник, чертов модник. Пепельные. Либо пепельные, либо светлые. Ну, чё, берем? Короче, берем. Все. Я готов идти на парад. Ну как на парад? Никакой уж не на парад. Пойдемте, сядем в тачу. И, как видите, появилась новая меточка на карте. Серия Битва на арене называется. Сгоняем туда. Посмотрим, что там есть. Может какую-то миссии куда идут? А может не дадут. Разглянем, в общем. Что там придумали ракстаровцы? Так-так-так-так-так-так-так-так. Ой, тут ребята тусуются. Кыш-кыш. Серия битва на арене. Захват флага. Собственно, давайте зайдем сюда. Нажмите Е, чтобы войти. Арена War. Start. Dynam of K. ⁇ Захват флага. Жестко. Тут какие-то машинки. Перемашинки. А у меня таких машинок нету. Ну и давайте вышли мы, значит, с арены. Там что-то жесть какая-то жесткая. Я думаю, нам нужно вот сюда зайти, и тут смотрю, я и вижу рекламу арена War. Наверное, нам сюда. Э -э Идущие на арену приветствуют вас. Купить мастерскую, купить улучшаемую технику, купить готовую технику. Так, улучшаемая техника. Э -э это такие простецкие тачки. Доминатор тут есть. Impeller, Easy Classic, Cargoyal, Slum One, Glendale и Red Truck. Но интереснее, наверное, вот эти тачки будут. Cerberus Apocalypse, Brutus Apocalypse, Scarab Apocalypse. Танк, смотрите, с ковшом. Все они, кстати, с ковшами такими император апокалипс и zr 380 ну просто на родине санзы 370 или 350 кто больше разбирается пишите об этом в комментариях жесткая у него цена конечно же так но перво-наперво нам нужно взять пить мастерскую Итак, здесь мы можем найти свой любимый стиль это бизнес модерн или урбанистичный вот такой у нас модерн и урбанистичный бизнес модерн урбанистичный Ха, бизнес кстати дороже Или они дешевле всего стоят жесть конечно же жесть и он какой-то приятный, смотрите черных тонов не так много Тут что-то вообще ужас. Оставляем бизнес. Далее оформление мастерской. Здесь уже мы можем выбрать какие-то излишества, никаких. Городской камуфляж. Шеврон. Так. Оформление мастерской. Токсичные сафари. Ага, Падши идовы. Потребительство. Утопия личин, сабастиан дикс и Медици. Так, Пашидовы, Токсичные сафари. Жесть, смотрите, как это дороже. Это еще дороже. Что? Эм... А в связи с чем, собственно говоря, это все дороже становится? объясните мне вот это интересно тут что-то как-то слишком по-детски все это дело выглядит как дешманская какашка тут еще более-менее блин вот это конечно что за Ой, капец какой-то ну вы блин даете ребята так, либо вот этот, либо вот этот. Давайте вот этот поинтереснее оставим потребительством. Цвет мастерской. Вы можете скрывать все, что угодно под краской стен вашей мастерской. Ржавчину, пятна бензина или крови. Но первым делом вам нужно подобрать правильный цвет. Да? Че? 250 тысяч. Розовая. Желтая. С черными тонами. Оранжевая. Зеленые с розовыми. Синие с зеленым. Синие со светлым. Наоборот. И Хе -хе -хе -хе. это что за цвета? Это что за цвета реально? Ужас. Давайте их оставим. Ой. Дополнительный этаж. Дополнительный этаж B1. Мы можем его взять. И еще... Почти две соточки заплатить за это. Но опять же нам предлагают раскраску, за которую нам нужно тоже отсыпать бабосиков. Вот, ну раз мы эту взяли, значит, наверное, эту и возьмем дальше. Тут продолжает всякая дичь происходить. Жесть, конечно. Ух, и жесть. Так, ладно, дополнительный этаж Б2. Тоже берем и тоже вот такую штуку. А, они что, совершенно одинаковые, что ли? Да ну, ну так неинтересно. елки зеленые. Надо же как-то этот вот отличать их будет. Так, давайте, чтобы отличать, поставим вот эту штукенцию. Так, механик. Механик. Значит. Мы можем выбрать механика, в вашей мастерской арены есть специальный механик, он может производить любые доступные модификации транспорта, предназначенного для использования на арене. В дополнение к нему вы можете нанять механика Беннис Ориджинал, Motorworks, чтобы обеспечить вас модификациями лоурайдеров, и механика оружейника, чтобы улучшать ваше личное оружие и транспорт с оружием. Жесть, конечно же, очень жесть. А, кстати, в каждом гараже, смотрите, плюс 10 мест. Круто. Механик арены, механик Бенни. Э, то есть стандартный механик арены, механик Беннис и механик оружия. И ядрить, смотрите, смотрите. То есть, так, не сколько, тут 200, а тут 900 сразу. Жестко, конечно же, оценяют Так, ну и личные помещения. Потому что арена это не просто Работа или хобби, а стиль жизни Поэтому личное Помещение 220 тысяч Все, его ни никак Нельзя перекрасить У -у -у. Давайте купим Понеслась Тут нам показывают сводку, что мы хотим Взять, осталось нажать на кнопку Купить Транзакция в обработке, спасибо, что зашли Покупка оформлена, маршрут Купить улучшаемую технику, купить Готовую технику. Что? Купить улучшаемую. А, вон о чё. Эй, эй, эй. Э. Э. Пипец. What the Тут что-то сломалось. И не работает. Переоборудит. Ладно, я понял. Мы купили себе эту штукенцию. Вопрос... Где она теперь находится? Вот мне что интересно А, она, кстати, рядом, смотрите, прикольно Не зря я сюда приехал Так, садимся в машинку нашу Давайте заглянем, посмотрим, что там нам дали Что это такое? С чем это едят? Ах ты ж, поцарапался немножко Ладно, ничего страшного так, где тут вход-то? Батя приехал. А как войти реально? Может быть, где-то вниз ходик есть? А, поход так оно и есть. Ну что, прыжочек. Так, оу, тут, смотрите, три, три входа, и еще есть четвертый. Давайте, войдем... Через четвертый...